Я переместился на этой же отметке, только получается влево. Вот здесь слышно сигнал. Итак, схема техника наш маяк состоит из прерывателя модулятора и генератора высокой частоты в качестве прерывателя то есть это не что иное как пик пик пик вот он который собран на транзисторе шипотребном популярном c945 который практически везде можно встретить его аналог КТ 315 Так плюс-минус 9 вольт тут у нас ну, по классике фильтр по питанию потому что прямоугольные импульс импульсы вырабатываемые мультивибратором издают помехи ну, большой емкости смысла нет 100 микрофарад вполне пойдет Так дальше мультивибратор есть схема точнее статейка где там очень хорошо рассказывается про него, вот он сам мультивибратор есть как вычислить его частоту есть формула вот скриньте записывайте f равно 700 деленное на c умножен c1 умноженное на r2 f частота в герцах c емкость в микрофарадах r сопротивление в килоомах то есть можно посчитать частоту вот. Ну, я брал, собирал точнее вот эту схемку. Вот, и она вполне подошла. Так, вот я нарисовал схемку нашего прерывателя на мультивибраторе. Вот этого проводка нет. Я его тут зачеркнул. Маленько накосячил. И без этого. Ну, вот КТ-315, либо c 945 Транзисторы обратной проводимости. Вот R1 у нас только ограничивающие резисторы по коллекторам 300 Ом. R1 и R5. R4 резисторы в базах по 27 килоом R2, R4. И вот этот R3 подстроечный. Вот вот здесь провод, э который я зачеркнул его нету тут. То есть от, от R2 вот отсюда идет на подстроечник на боковые ножки вот а средний движок который он идет уже у нас к плюсу к общему подключается Ну я взял на 10 килоом вот он подстроечник который регулирует частоту прерывания и так далее далее у нас идет модулятор собраны на транзисторе уже прямой проводимости это у нас к 361 либо его аналог а 773 эмитер у него идет во внутрь стрелка коллектор теперь нам надо снять сигнал с этого прерывателя и так так сейчас и тут не дорисовал в т1 в т2 это у нас с 945 либо кт 315 это у нас в 3 модулятор изменять вт 3 а 773 либо КТ 361 подключаем его эмиттер к плюсу вот сюда Это транзистор прямой проводимости В базу я поставил 5-6 килоом и вот здесь вот видим я дорисовал забыл вот светодиодик вот он вот, вот этот светодиодик между резистором R5 э подключен коллектор точку соединения коллектора и конденсатора c2 плюсов подключим катодом от резистора r5 вот он и сигнал мы снимаем вот с этой точки то есть с коллектора транзистора vt2 через резистор 5,6 кВт. идет у нас базу к 361 и вот здесь в модуляторе я сделал обычный активные активную пищалку взял капсуль вольтовый он же модулирует сам тон вот этот и вот то что пикает это пикает печалка это как бы самый такой простой способ модуляции этого прерывателя ну допустим можно и без него но ну, будет еще лучше то есть если собирать уже будем сам передатчик на транзисторе например обратной проводимости c945 и ваш трансивер или приемник имеет возможность перейти в тональный режим то есть будет просто прерывание без модуляции ну, чисто э, в эфир будет излучаться просто несущая Я говорю, если вы можете перейти в тональный режим то вы будете слушать тон который уже будет издавать ваш приемник вот а если такая мыльница китайская Обычный приемник, как у меня. Тут, естественно, нет никаких SSB, USB, а просто AM. Чтобы услышать его тут, нужно сигнал, придать сигналу тон. И вот эта пищалка активная, у нее есть плюс-минус. Подключаем плюсом вот сюда, а минус у нас ее будет вот здесь. Вот, все, модулятор готов. Сам передатчик. Его можно собрать, как я уже говорил, на C945, КТ315. Это у нас будет ВТ4, транзистор обратной проводимости. Но вот эта пищалка имеет, на ней происходит падение напряжения. И мощность, ну, очень маленькая получится, если собирать на вот этих транзисторах КТ315. Да? Поэтому я взял, идеально подходит он с большим коэффициентом усиления, там... 40 у него коэффициент усиления. Это D882. Транзистор тоже ширпотребный, популярный китайский. И мощность он может раскачивать. В зависимости, конечно, от подаваемого напряжения. До 3 ватт его можно раскачать. Вот видите, опять закосячил, забыл, что печалка у меня вот подключена в этот разрыв. Вот сюда плюс минус вот здесь у нас идет просто провод с корректора здесь у нас идет дроссель дроссель непринципиальный L1 здесь у нас блокировочная емкость до дросселя стоит на фарад. и здесь уже идет сам передатчик ну по классике примерно 100 микрогионеры дроссель вот дорисовал я тут кварц неправильно воткнул опять зачеркнул опять накосячил вот кварс на 14 3 мегагерц подключается одной стороной к коллектору другой стороной к базе вот таким вот образом вот здесь он подключен смещение на базу к плюсу резистор 5,6 кВм к нему последовательно на 18 кВм и к минусу ну, вот средняя точка этого делителя подключена у нас к базе вот и от базы вот сюда перед дросселем между коллектором и дросселем подключен кварц эмиттер у нас вот он подключен к минусу и между эмиттером и базой конденсатор обратной связи. Но я поставил на 220 пикафарат. От него будет зависеть устойчивость генерации и мощность генерации. Чем выше обратная связь, тем сильнее будет генерация. Вот. Но с ним можно также поэкспериментировать. И со смещением поэкспериментировать с этими номиналами. И с номиналом вот этого конденсатора. Но чем будет меньше емкость его, тем будет слабее генерация. Вот, можно и без него, но мощность будет вообще очень прямо совсем мизерная С коллектора снимается у нас через разделительный конденсатор 1 на Ну, я поставил там керамику. Идет у нас уже сигнал на антенну. Ну и Земля. Минус, если мы используем антенну в фидерный тракт, то тогда вот... Это будет центральная жила, допустим, кабеля. А минус, оплетка будет браться с минуса. Думаю, как-то так понятно я объяснил. Вот. Ну, хотелось сделать максимально все просто. Вот. Мощность у нас ограничена резистором еще одним на 80 Ом. Вон там его видно. И параллельно ему конденсатор 100 нФ шунтирующий от эмитора на минус вот чем меньше номинал этого резистора тем больше мощность вот окончательный уже вариант схемы закрываем всю эту билиберду, подключаем антенну Антенна у нас длинный луч. Так, подключил я к антенне наш маячок. Вот так сигнал возле дома звучит. Очень четко. Ну что, поехали? переместился на этой же отметке только получается влево вот здесь слышно сигнал 700 метров собственно вот такой вот получился мальчиш подписывайтесь на канал там лайк если чё ну и пока